Мы проходим мимо своей жизни, мы вспоминаем прошлое, мы мечтаем о будущем и в итоге забываем жить настоящим. Задумались ли вы, что жизнь проходит мимо вас? Всем привет! И с вами Витняпина Мария. И я открываю новую рубрику «Мотивационный понедельник». И именно каждый понедельник я буду вас, вас мотивировать и поднимать вам настроение. И сегодня мы поговорим, как научиться жить здесь и сейчас. Мы все мечтаем о светлом будущем. Это просто замечательно, когда мы ставим цели, когда мы знаем, что нас ожидает в этом светлом будущем. Но при этом мы часто забываем, что мы не живем сегодняшним днем, мы не получаем радости. И от этого нам порой становится не то что грустно, мы начинаем увидать. И мы начинаем сомневаться, сможем ли достичь тех целей, которые мы запланировали. Как Каждый из нас, да, Часто думать, думаю, каждому приходят такие мысли, что, например, я буду путешествовать, путеше, путешествовать, как только начну зарабатывать. Да? Для этого мне нужно выучиться в университете, получить высокооплачиваемую работу и стабильный доход. Время идет, да, и жизнь проходит. Либо, например, я не начну новые отношения, пока там не постранею, не там, волосы у меня не отрастут, что-то еще не изменится да, в жизни. И в итоге жизнь также проходит. А, что для этого нужно? А, было бы хорошо, если бы вы стали бы жить именно сегодняшним днем. Радоваться о, птичкам за окном, да, поют песенки, а, детишкам, да, которые прибегают к вам утром и будет вас с криком мама там или папа, а, общению с родными, с близкими, любым мелочам. Научитесь радоваться им. И тогда вы как будто бы немножко бы сократите а, свою жизнь, да, не будет она так быстротечна. Ведь, ведь совсем недавно, мне казалось, было 18, а совсем скоро будет уже два раза по 18. Жизнь пробежала, вы сами видите, да, как, как быстро летят года. И в психологии такое поведение называется синдром отложенной жизни. И вот я вам советую не впускать в свою жизнь такого синдрома. Получайте удовольствие, Получайте от общения, от радости. Все, что происходит в вашей жизни, зависит именно от того, как вы воспринимаете все это. Будьте оптимистами. И если вы хотите что-то получить в будущем, начните уже сегодня делать какие-то действия. Например, если вы хотите быть финансово независимыми, то начните искать да, какую-то, может быть, другую работу. Либо какую-то подработку Либо вы мечтаете открыть бизнес да? Начните делать шаги в эту сторону Узнать, что нужно для того, чтобы открыть этот бизнес Либо вы мечтаете выйти замуж да? Начните работать над собой Запишитесь на какие-то тренинги по отношениям Либо запишитесь в спортзал И моделируйте свое тело, как, как вы хотите да? Но главное, получать удовольствие того процесса Который именно идет сегодня, а не будет когда-то и помните, что наше будущее, да, это результат нашего посева. Что мы посеем сегодня, то мы получим в будущем. Но если вы сегодня ничего не сеете, то навряд ну, ли в будущем во что-то изменится. Поэтому я вам желаю жить не прошлым, вообще про него забыть. Прошлое, оно уже прошло. Конечно, думайте о будущем, но живите настоящим. Не живите иллюзиями. Потому что ставя цель и преодолевая препятствия, вы действительно пропустите что-то важное в своей жизни. Поэтому думайте только о хорошем. Я надеюсь, что я была вам полезна. А мне будет очень интересно узнать, как живете вы, да, будущим, прошлым или настоящим. Пишите в комментариях, и я обязательно почитаю. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующий понедельник. Я вам желаю удачного понедельника, удачной недели. Всем всего хорошего. Пока-пока.